Дмитрий Петров был одним из них, он принимал дел у протестах на Болотной площади в России в 2012 году и он примал дел у протестах на Майдане в Киеве в 2014 году и он поехал в Курдистан в 2016 году, где взмывался супер и ИГИЛУ Так само и он был на протестах и в Минске в 2020 году когда кто из э, вас пришел с нашим блоком, э, мог его там назирать. Ну и, конечно, после, после початку войны в Украине он поехал туда и пошел на фронт, где взмогался, как доброохотник.